И всем снова привет! С вами я, София Гринхо, с вами Сафа Блок. Сегодня будет вызов принят. Сегодня вызов отвечают в том, что я должна съесть лимон целый, не забивая его чем-либо. Вот, у меня уже готов лимон. Очищенный, поделенный. А Бог знает, чем его полируют. Ну что ж, поехали. I mm -hmm. oh. Mm-hmm. <laughs> Вызов принят. Катя-катя-катя. Ну что ж, ребята. Как я уже говорила, вызов принят. Я съела лимон. Не забивает. Что ж, на этом видео заканчиваем. Пишите мне свои вызовы в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне пальчики вверх. С вами была я, София Дневников. Пишите свои вызовы. Не забывайте, смотрите, оценивайте. Попытаюсь поменять все вызовы и свет оставления. Пока! But